Всем привет! Вы на канале Мистера Текра. В этом видео я сделал вторую подборку аниме романтики. Первую часть вы можете найти в подсказке или по ссылке в описании. Так как первая подборка была довольно популярна, я решил, что пора сделать вторую часть. И в этой подборке не будет популярных новинок. А перед просмотром подпишись на канал, поставь лайк и не забудь оставить комментарий. Приятного просмотра! И первое аниме называется Дорога юности. Аниме в жанрах романтики, школа сёдзи вышло аниме в 2014 году в аниме 12 эпизодов по 23 минуты о сюжете футаба Йосиока, главная героиня данного аниме решила что в старшей школе она начнет свою жизнь с чистого листа ведь в средней школе из-за ее красоты одноклассницы заставляли девушку чувствовать себя изгоем да и парню которого она любила футаба так и не смогла признаться теперь в старшей школе футаба собирается вести себя как можно больше более неженственно, чтобы ее друзья не ревновали к ее внешности. Она успешно живет в таком образе, пока снова не встречает Танаку, которого теперь зовут Комабути. Он говорит ей, что тоже испытывал к ней чувства в средней школе, но сейчас все не может быть как раньше. Сможет ли Футаба сохранить свою любовь, так и не начавшуюся три года назад? Следующее аниме 5 сантиметров в секунду. Я думаю многие слышали о нем, но не смотрели его. Аниме в жанре романтика, драма. Аниме вышло в 2007 году. Это фильм, в котором 3 эпизода по 22 минуты. Поговорим о сюжете. Что происходит, когда два человека любят друг друга? Однако судьбой им не уготовано быть вместе. Так как Итону с детства был близок с Акари Синахарой. Но в средней школе из-за переезда семьи Акари в другой город дети вынуждены прекратить совместное времяпрепровождение и свести общение к телефонным разговорам и переписки, дав обещание поддерживать связь и в будущем. Однако время и жизнь порознь проложили между их сердцами расстояние гораздо больше территориального. 5 сантиметров в секунду это романтическая драма, уделяющая основное внимание обыденной и суровой реальности отношений на расстоянии. Застрявшие в прошлом, не способные заполнить пустоту воспоминаний из-за детства, но Такаки и Икари остается лишь цепляться за надежду встретиться снова, волоча унылые будни, причиняя боль себе и окружающим их людям в ожидании этого дня. Тайтл зайдет тем, кто сможет его почувствовать. Все эти недосказанности, расставания и оглядывания назад, но если ты попробуешь погрузиться в аниме, ассоциируя их чувства со своими, то понять и сделать выводы о данном аниме будет гораздо легче. Еще одно аниме, которое я хочу предложить к просмотру, это Трогательный комплекс. Про него, на мой взгляд, многие слышали, хотя многие не смотрели. Аниме в жанре сёдзё, комедия, романтика. Аниме вышло в 2007 году, в аниме 24 эпизода по 24 минуты. Коротко о сюжете. С самого поступления в старшую школу, Риса и Ацуси представляют класс на всех мероприятиях, как комедийный дуэт. А все потому, что она немного выше, а он ниже обычного роста своих сверстников. Вечные пререкания, споры, шутки. Но время идет, дружба перерастает в отношения Рисы и Ацуси. Самой запоминающейся частью этого тайтла являются эмоции персонажей. Да и само аниме кажется забавным и милым. Хотя порой ты вообще не улавливаешь суть сюжета. Но комедия тут неплохая, с фишкой в разнице роста, которая постоянно обыгрывается. С концовкой тут тоже все нормально. Она имеет логическое завершение. Переходим к следующему аниме. Это «Волчица и пряности». Аниме в жанре приключения, фэнтези, романтика. Вышло аниме в 2008 году. Всего в аниме 13 эпизодов по 24 минуты. По сюжету торговец Крафт Лоуренс странствует по миру, зарабатывая деньги ради давней мечты осесть в каком-нибудь городе и открыть собственный магазин. Уезжая из очередной деревни с грузом пшеницы, в своей повозке он обнаруживает спящую в колосьях прекрасную девушку выглядит она по меньшей мере необычно полностью обнаженная однако с пушистым хвостом и волчьими ушками проснувшись да рассказывает Лоуренсу, что местные жители столетиями считают ее богиней плодородия делают подношения, а праздник урожая посвящают ей впрочем сама она себя богиней не считает и зовут ее холо В последнее же время с развитием сельского хозяйства сельчане перестали зависеть от ее помощи сохранив лишь традицию, но не более. Кола решила отправиться на родину, в Северные Земли, и просит Лоуренса доставить ее туда, посулив, что в накладе тот не останется. Хорошо все обдумав, Лоуренс соглашается. В общем, в аниме интересная история, хороший, размеренно идущий сюжет, приятные персонажи, за которыми тебе хочется наблюдать, и, конечно же, сейтинг средневековья, который многим нравится. Ну и последнее аниме в данной подборке – Достучаться до тебя. Аниме в жанре романтика, драма, школа, Седзю. Аниме вышло в 2010 году. В аниме 25 эпизодов по 22 минуты. Все с младшей школы знают, что Садака дел лучше не иметь. Она общается с духами, умеет телепортироваться, владеет черной магией и способна насылать проклятия. а посмотрев ей в глаза больше трех секунд, ты непременно заболеешь. Но это лишь слухи. Студентка первого класса старшей школы, Савака за все годы так и не смогла изменить отношения окружающих. У нее нет ни одной подруги, и она всеобщий изгой. А все из-за тихого характера и примечательной внешности. Узкое бледное лицо, тонкие губы, большие раскосые глаза и длинные черные волосы с прямой челкой. Вылитая Садока, героиня популярного фильма «Ужасов Звонок». Но не все в классе подвержены предрассудкам. С ней начинает общаться все-таки Кадзехая, всеобщий любимец и школьник Идол, с которого Савака берет Пример общительного и жизнерадостного Человека. Вскоре у нее Появляются и две подруги Аяны Яну и Тидзуру Йосида Постепенно и прочие Одноклассники начинают осознавать Что на деле Савака вовсе Не такая, какой ее все представляют Она добрая, застенчивая И отзывчивая девушка Всегда готова всем помочь и все простить Что могу сказать от себя По поводу этого аниме Наблюдать за историей персонажей очень интересно И даже 25 серий пролетели легко и непринужденно. Характеры и сами персонажи сделаны добротно. Хоть местами и немного по-детски. Конечно, чего-то нового вы здесь не увидите. Персонажи боятся посмотреть в глаза друг другу, не могут открыть свои чувства и так далее. Но будем честны, мы же только ради этого и собрались здесь. Ну вот и все. Вот такая подборка у меня получилась. Если хочешь увидеть третью подборку, то пиши комментарий, go в следующую. А а я обязательно начну над ней работать. А с вами был мистер Текра. Смотрите хорошие аниме. Всем спасибо за просмотр. До скорого.